Столбик термометра снова начал повышаться. Температура воздуха обещает быть выше нормы. С чем связано возвращение летней июльской жары, выяснял наш корреспондент. Ливень в Москве, в Казани, наводнений, шторм в Сочи и в других городах – все это обрушилось на жителей России после жаркой погоды в июне. К примеру, Черноморское побережье не было готово к такому удару стихии и пришлось объявить о введении режима чрезвычайной ситуации. За 12 часов в Сочи выпало 158 миллиметров осадков, при норме в июле – 120 миллиметров. Эксперт Казанского университета объяснил такое нервное поведение климата. Существует статистика, что от климатических рисков сейчас э, наращиваются, нарастает кратно нарастает ущерб а, таким образом и не зря именно вопросам изменения климата в настоящее время посвящены политические форумы, и эти вопросы обсуждаются на самом высоком уровне, что подтверждает в общем-то, нарастающие негативные последствия изменений. По словам Тимура Ауходеева, возвращение жаркой июльской погоды обусловлено влиянием малоподвижного антициклона, который пришел на нашу территорию из Скандинавии. Именно он формирует такую малооблачную погоду в условиях максимально продолжительного дня и максимально коротких ночей и создает условия для дневного повышения температуры. Не прогнозируется, что вот эта жара, вот эта вот ближайшая такая жаркая декада будет отмечаться какими-то температурными рекордами. Дело в том, что в этот период, например, в 2010 году, температура воздуха поднималась до 38 градусов. Сейчас же близко такого даже не наблюдается. По долгосрочному прогнозу гидромецентра Российской Федерации июль обещает быть жарким, чуть выше нормы в пределах полутора градусов. К сведению, среднемесячная температура июля составляет 20. С ок 2, 2 градуса, но с учетом прогноза температура может равняться плюс 22 градусам. Энжемини Байва, Тимур Табаров, Универньюс